Что означает свастика и откуда же она взялась? Сегодня мы расскажем то, о чем вы даже и не подозревали. Свастика или же калаврат — крестовидный символ с загнутыми под угол концами, в основе которого лежит равносторонний крест. Сам крест по себе статичен, но вот коловрат имеет динамику и символизирует движение, показывая то, что в мире все циклично, выражает природный кругворот. Он может указывать на вращение как вправо, так и влево. По своей природе свастика не только самый распространенный, но и самый древний графический символ. Многие древние народы мира изображали его на своей одежде, оружие, предметах быта и даже украшали им свои дома и церкви. История свастики датируется еще пятым тысячелетием до нашей эры. В наше время этот символ был впервые обнаружен на территории Ирака. Ученые выяснили, что во времена южноуральской андроновской культуры свастику использовали в виде орнамента на керамике. Также свои следы символ оставил в доарийской культуре в бассейне реки Инд и Древнем Китае около двух тысяч лет до нашей эры. И даже известная троя без него не обошлась, Генрих Шлиман нашел этому подтверждение во время раскопок. Свастика торкнулась многих веков и культур, она не обошла Древний Египет, Индию, Кельтский период, где ее изображали на алтарях и применяли в религиозных ритуалах. Коловрат несет в себе интереснейшее значение. Он сравнивается с инь и янь, свастику трактуют как молот Тора, бога грома, как символ солнца и плодородия. Во времена Древней Руси он был более известен, чем Германии, И только в 20 веке свастика стала проявляться как символ нацизма и гитлеровской Германии. С тех пор в западном мире она стала ассоциироваться именно с гитлеровским режимом и идеологией. В наши дни свастика используется в официальной символике многих политических организаций. Бутерброд свой доживал? Подпишись на наш канал!